Добрый вечер. Корейский язык с нуля каждый день. В последнее время был у нас не каждый день. Но потихонечку мы будем проходить следующую тему дифтонги. Это очень большая тема. Сегодня мы ее только начнем. Я думаю, в течение апреля мы пройдем дифтонги. Ну, кто-то может побыстрее. Вот дифтонги, это у нас тоже гл гласные звуки. И они делятся на три группы. Это первая группа это простые дифтонги. Вот мы ее сегодня и пройдем. Четыре дифтонга. Они образуются при слиянии двухгласных, быстро произношении двухгласных звуков. Вот эти гласные наши мы уже знаем. У А. Быстро произносим. У, а. У-О. О. Во. Ну, как в русской транскрипции написано, это не «уа», конечно, а вот этот дифтонг у нас. «Ва», уа, уа, «О». Этот э, дифтонг, следующий, третий. «У» — гласный звук «И». И, и. ⁇ и ⁇.⁇ и, и ⁇ Слышится, может быть, ⁇ «ы», Ну, в общем-то, произносим просто быстро ⁇ «ы» и ⁇ и, и ⁇ Корейские звуки ⁇ и ⁇ Вот это у нас была первая группа дифтонгов. Простые дифтонги. А Дальше у нас это 4 дифтонга, дальше у нас будет вторая группа, но ну, вы не пугайтесь, это ничего сложного, но, честно говоря, я слабо понимаю, чем они друг от друга отличаются. Это чуть-чуть попозже. Вот, и сейчас мы послушаем а, вот эти вот наши, которые мы прошли. Да, здесь будет потом еще вторая группа, вторая группа. И третья группа. Два дифтонга. Чистый звук плюс дифтонг. Стрелочки обозначают, как вы видите, нижний ряд, верхний ряд. Но это мы попозже будем проходить. Вот сейчас мы послушаем, как произносятся вот эти наши дифтонги. Ва, о, ви, ви, вы. Ва. Ва. Ва. Ва. Ва. Ва. Во. Ви. Мужской голос два раза не повторяет. Ну, в общем-то, в принципе, я думаю, с этими дифтонгами, это первая группа простые дифтонги, с ними все понятно. Ва-о, во, ви, И. И попишем немножко. Все то же самое. Можем написать, допустим, сначала. О плюс А. О плюс А. Это у нас получается... Ла. У плюс о. Неправильно написал я. О. Вообще-то, когда, когда пишешь, когда пишешь, тогда... Вот если так, я... Наверное, я вот так пишу обычно, не знаю, правильно ли это или нет. О. Теперь у нас у. Плюс и. Ви. У. Плюс и. И. Чтобы не перепутать, да с буквы. Вот с этой буквой О, конечно, палочка по длине пишется. Ну и так пишем тетрадки. Ва, ва, ва. Во. Во. Даже так писать. Во. Ви. Ви. Ви. Вый, вый, вый, вый, Вот Эту таблицу я прикреплю сегодня к уроку нашей группы ВКонтакте, а также, может быть, и э, это видео будет э, в, в телеграм у меня группа тоже там корейский язык с нуля в телеграм я ссылку тоже потом дам вот и потихонечку сейчас у нас будет может быть <coughs> не каждый день а, что-то что-то будем писать без видео а, просто вот что-то вы сами послушаете. например зайдете когда Здесь ссылка тоже есть в группе на этот сайт. Послушайте вот эти все дифтонги. Э, е, э, е, ну, в общем-то, они, конечно, отличаются, да. И чем там верхний звук? Верхнего ряда, среднего, нижнего мы еще послушаем на следующих уроках. Но, в принципе, они не так часто используются, некоторые очень редко используются, так что не пугайтесь. Вот, всего доброго, корейский язык с нуля каждый день, до новых встреч!